Рассмотрим следующую игру. Ева говорит Бобу зайти в комнату. Боб обнаруживает, что в комнате ничего нет, кроме некоторых замков, пустой коробки и одной колоды карт. Ева говорит Бобу выбрать карту из колоды и спрятать ее наилучшим образом. Правила просты. Боб не может выносить из комнаты ничего. карты и ключи все остается в комнате, и он может поместить в коробку не больше одной карты. Ева подтверждает, что она никогда не видела замки до этого. Боб побеждает, если Ева не сможет определить карту, спрятанную Бобом. Итак, какова наилучшая стратегия для него? Ну, Боб выбрал карту, шестерка бубен, и бросил ее в коробку. Во-первых, он рассматривает различные типы замков. Возможно, ему следует запереть карту в коробке ключом. Хотя она сможет подобрать его, поэтому он выбирает замок с комбинацией. Ключ находится на задней стенке, поэтому можно закрыть его и прокрутить дальше. Это кажется наилучшим вариантом, но внезапно он обнаруживает проблему. Оставшиеся на столе карты приводят к утечке информации о его выборе, так как выбранной карты нет на столе. Замки — это приманка, он не должен отделять выбранную карту от колоды. Он возвращает карту в колоду, но не может запомнить ее позицию, поэтому он перемешивает колоду. Перемешивание – лучший замок, потому как это не оставляет никакой информации о сделанном выборе. Его карта сейчас может оказаться равновероятной любая карта из колоды. Сейчас с уверенностью можно оставить все карты открытыми. Боб побеждает в игре, так как лучшее, что может сделать Ева, просто попытаться угадать. Никакой информации о выборе Боба у нее нет. Самое главное, если предоставить Еве неограниченные вычислительные мощности, ей все равно ничего не останется, кроме как гадать. Это определение так называемой идеальной секретности. 1 сентября 1945 года 29-летний Клод Шеннон опубликовал секретный документ по этой теме. Шеннон привел первое математическое доказательство того, как и почему шифр вернома обеспечивает идеальную секретность. Шеннон думал о схемах шифрования следующим образом. Представьте Алису, пишущую сообщение Бобу. 20 символов. Это равносильно выбору одной конкретной страницы из пространства сообщений. Под пространством сообщений подразумевается полный сборник всех возможных 20 символьных сообщений. Все, что только можно вообразить как 20 символов длиной, это страница в этой стопке. Дальше Алиса применяет разделяемый ключ, который содержит 20 случайно сгенерированных смещений от 1 до 26. Пространство ключей – это полный сборник всех возможных исходов. То есть генерация ключа равносильно выбору страницы и стопки случайным образом. Затем она применяет смещение для шифрования сообщений и получает зашифрованный текст. Пространство шифров представляет собой все возможные результаты шифрования. Когда она применяет ключ, уникальная страница выбирается из этой стопки. Заметим, что размер пространства сообщений равен размеру пространства ключей, а также равен размеру пространства шифров. Это определяет так называемую идеальную секретность. То есть, если кто-либо получил доступ только к странице зашифрованного текста, единственное, что будет известно, это факт, что все сообщения равновероятны. Поэтому никакие вычислительные мощности не приведут ни к чему лучшему, чем угадывание вслепую. Теперь появляется большая проблема, если поразмыслить над тем, каким образом заранее разделить эти длинные ключи для шифроверного. Для решения этой задачи нужно ослабить наше определение секретности в виде определения псевдослучайности.